27 декабря 2020 года в 12 часов по московскому времени состоится День памяти генералу Борису Константиновичу Ратникову. Друзья и соратники поделятся своими воспоминаниями о светлом человеке, о светлом человеке с большой буквы, вспомнят его наставления и слова о жизни и смерти, о друзьях и соратниках, о семье и детях, о том, как сохранить душу в наше непростое время. Все его слова и наставления подтверждаются жизнью. И мы сейчас вспомним одно из основных его наставлений о том, что надо делать в наше неспокойное время. «Мир так устроен, все к нам возвращается, что отдали, вернется, не прощается, не затухает и не прекращается, вращается все в мире, все вращается. Добро вернется доброму, свет светлому». И получить посылку от себя ответную так ожидаемо и так естественно. Мир справедлив. Живите соответственно. 27 декабря 2020 года в 12 часов по московскому времени вы можете поучаствовать в онлайн-трансляции Дня памяти Борису Константиновичу Радникову.